Вот есть представители э, здесь экономических связей, э, вуза, к ним подойдете, они вам помогут по регистрации, э, потому что надо обязательно регистрироваться в течение двух недель после приезда в Российскую Федерацию. Напомним, что в 2021-2022 году в Казанском федеральном университете обучаются более 10 тысяч иностранных граждан из 101 страны мира, в том числе и Узбекистана. Карина Саяхова, Фарид Захитоглы, Универньюз.